Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Косяков, город Сочи. Хочу поделиться своим опытом и своими впечатлениями о курсе риэлтор профессии бизнес» Дарья Антона. Сразу хочу сказать, что я в профессии новичок, только вот несколько месяцев как начал этим заниматься. Занимался долго, много годы строительством недвижимости, решил перейти на сторону продаж. И сразу устроился на работу в одной из местных агентств по найму. Но проработав пару-тройку месяцев, понял, то есть, что та бизнес-модель, которую они предлагают своим агентам-морячкам, ну, она, так скажем, не самая, конечно, рабочеспособная, когда тебе просто тупо предлагают размещать неимоверное количество объявлений, фейковых объявлений на, на досках общедоступных, типа Авито, Циан и все остальное. И те клиенты, те заявки, которые получал, они, конечно, не самые целевые, они не самые... Интересные клиенты, не самые рабочие, в какой-то мере даже проблематичные, я бы сказал. Поэтому я ну, понял, что нужно искать какие-то другие пути наработки на клиентской базы и получения заявок. И вот увидел информацию о курсе. Не сразу зашел, скажу, да. Зашел, посмотрел несколько бесплатных вебинаров ребят. Очень понравилось все. То, как они раскладывали и по фактам, и по цифрам объясняли технологии их работы и та энергия, с которой они это объясняли, и Антон и Дарья, это конечно заряжало, ну и контент был был классный реально, то есть мне это мне это очень понравилось, поэтому принял решение зайти на курс. Была возможность зайти на курс по тарифу обратная связь и он был, правда, чуть дороже, чем минимальный тариф, но абсолютно об этом потом не пожалел впоследствии, потому что та поддержка, которую ребята оказывали а, во время прохождения курса, и Антон, и Дарья, и, вся, и все их ребята а, из службы заботы, службы поддержки. Это что-то, конечно, невероятное, то есть заметно отличается от многих других а, аналогичных курсов. И а, то есть я могу даже вспомнить такой момент, когда во время обучения в один из вечеров, так, помню даже был субботний вечер, почти ночью, а, мы сидели, и несколько студентов, ребят, переписывались с Антоном, по, в чате и он нам объяснял то есть, там, по какие-то детали по настройке сайта там, то все и это было конечно вот такие моменты когда реально показывают как ребята вкладывают и душу и все ресурсы свои в обучении каждого студента, абсолютно не жалея себя вот. это заряжает это заряжает на конечный позитивный успешный результат вот. и а, а, ну, хочу сказать что в данный момент у меня а, более 100 клиентов абсолютно рабочие, платежеспособные клиенты. Я ориентируюсь на сегмент VIP и бизнес. И, то есть система, которую они предлагают, она абсолютно позволяет таких клиентов получать. То есть по, по технологии курса все довольно-таки просто на самом деле. Могу единственное, что посоветовать из своего опыта, это, ребят, следуйте четко, следуйте всем тем инструкциям, которые ребята вам говорят. Чем Четче вы будете следовать, тем проще, и быстрее у вас все получится. Те видео инструкции, те материалы, которые мне предлагают, там все четко по полочкам расписано, просто нужно следовать и все получится настроить. Я настроил свой сайт, по-моему, не знаю, там за две недели, на третью неделю я начал получать уже заявки. Так что абсолютно все работает. Могу всем порекомендовать. Заходите, посмотрите, если у вас какие-то сомнения, бесплатный вебинар, ребят. Послушайте то, как они говорят, объясняют и, мне кажется, у вас все сомнения отпадут сами собой. Так что всем рекомендую данный курс для изучения. Заметно отличается от аналогичных продуктов, как минимум на российском рынке. Вот поэтому... Всем удачи, всем хорошего обучения и больших продаж.